Если вы задумались, как получить дополнительный доход, то приходите 25, 26 и 27 июля ровно в 19 часов по Москве на бесплатный марафон «Реальные деньги на криптовалютах». Приходите, будет интересно!